И всем привет, с вами Dark Slash, и мы сегодня будем играть в Лабиринт Абэм. Короче, погнали на нормальном, наверное. Или туториал. Давайте поиграем в туториал. Посмотрим, что это за игра. Хоррор. Постараемся пройти. Но я думаю, за одну серию мы не пройдем, А за две, скорее всего, да. Так, во-первых, она у меня лагает. Маленько... Э -э Ужас. Ужас. Это было страшно. Если что, простите. Ладно. Так. А чё за... Так, надо ещё понизить Лучше графику, я думаю Капец Что это сейчас было? Это вообще Просто капец Нормал Бесконечный Ладно, надеюсь, меня больше никто не напугает. Давай. Надо было страшно. -мо. А, здесь у нас есть стамина. По-моему, что-то тихая игра. Первый. Обама не надо. Не убивай меня. Сука страшно. Ты пики не надо. Стамина, стамина, блядь. Открытая местность. пиздец так ладно что я понял его можно определить по звукам ладно теперь я это знаю а что здесь здесь нельзя только в нормал. Ладно, снова. То есть сейчас нельзя бегать. Лучше сейчас не надо. А то иначе будет капец. Ладно, пошли. Сразу? А чё? не тупик, не тупик. это снова местность давайте туда и почему все еще такие же тихие звуки вот наверное это нормально Это не нормально. Где он? Простите, если это вас раздражает, конечно, но здесь энергия Я хочу ее экономить. не прям на него и туда. Блять. Пиздец. <свист> <свист> а как пройти? Давайте снова. Давай, давай, давай. Компьютер что-то греется, по-моему. Нет? Нет, нормально. Капкан. Капец страшно. Так лучше сейчас не бегать, иначе потом я буду об этом жалеть. А, то есть идешь, ты не идешь. В принципе, пофиг, да. А еще один раз я не могу, да взять? Я вообще туда иду. По-моему, нет. А, он сам подзритель. решается он сам это хорошо а где а где найти В принципе, медленно разряжается. Но нормально. Ладно. Жить можно. Ой. А, я могу просто вот так идти, да? А как мне... Зачем? А, да? Так вот, что это? ⁇ -мо ⁇ Вс ⁇ берем. Вот так идем. Вс ⁇ я понял. Я что-то, по-моему, не туда иду, да? Пожалуйста. А, -а, а, здесь тоже есть батарея, ё-моё. А чем мне делать? Просто вот так. Ну ладно. Сейчас его, в принципе, нету, поэтому можем маленько побежать. А здесь это передохнуть. Уже есть. А зачем это? Зачем радио? Так, включаем. Че здесь? Ага, в ту сторону. Понятно. Спасибо. Но как мне туда попасть, конечно? Непонятно. Да не стучитесь. Пожалуйста. Сколько мне надо собрать? Стоп. Это тоже как бы интересно, но... Так. Здесь сколько их? Ага. Ужас. Там и там. Ладно. Рискуем. Погнали. все да какого хрена Ф. насколько это его задержит А чем мне делать закрыл не трогай, не трогай. Пожалуйста. Не получается. Не получается. Ладно, хотя бы туториал надо пройти. А то ч что? Туториал пройдем, и все будет хорошо. Давай. Вот блин, вот я не ожидал то, что эта игра такая будет сложная. Я думал то, что она будет проще. Но это не так. О это какая-то дверь. А нет. Это его остановило. А, и все? Ярко. А, блин. И тут то, что сейчас перед скример. Ладно. Ну, теперь понятно. Ладно. Все, последнюю каточку. Вот, блин, обидно то, что здесь нельзя. Это бесконечный. Это нормальный. Ладно. Погнали. последняя каточка в принципе, да вот так снова постараюсь Просто найти нужно путь. Так. Смотрим. Где они? Вот в этой стороне. Понятно. Где-то в этой стороне. Ладно, ищем. Все, нашли. Давай-давай-давай. Офигеть. Ладно. Идем просто идем. Надо было капкан с собой взять. Ну ладно, уже поздно, в принципе. Где вышедни? Где он? Он где-то сзади. Его не слышно. А это значит, что это хорошо. Так. О, капкан. Найс. Куда-то... Сюда надо было идти. А, я даже пропустил, да? Ладно, где-то здесь. Ищем. Еще один. Нам надо пройти. Ладно. Пофиг. Зачем на это? Конечно, я не знаю. Для чего это пригодится? Это прям сейчас страшно. Экономим. В принципе я в безопасности, по идее. Шесть какой длинный коридорчик темный. Так. Ничего нету. Куда идти-то? Понятно, где он. Ладно, возвращаемся лучше обратно. Так. Но не такой уж и бесконечный этот лабиринт. Если честно. Так, здесь что? Тупик. Как ты пришел? Все, ладно. <смех> ладно. С вами был DarkSass. Всем удачи и всем пока. <смех> Это очень было странно. Он просто не зарегался. Я не понимаю, почему. Ладно, всем удачи, всем пока.